Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, которого вам нужен, особенно в Турции. Вы у меня уже спрашиваете в большом количестве всевозможные вопросы, которые вам полезны. Я с недавних пор решил сделать такую практику, отвечать на ваши вопросы вот в подобных видео. К слову, каждое воскресенье в 1.00 на моем канале проходит трансляция, где вы можете в прямом эфире задать те или иные вопросы. Ну а здесь я отвечу сейчас на те вопросы, которые. В прошлое воскресенье не смог ответить, ввиду того, что время все-таки не резиновое. Итак, усаживайтесь поудобнее. И я надеюсь, что будут те вопросы, которые будут полезны и вам. Итак, поехали. Пишет нам Фантасма. Спасибо за красоту. А вот интересно, какой поток китайцев в данное время в Каппадокии? Хм. ну исходя из данных по 2019 году китайцев было очень много и не вижу никаких предпосылок чтобы их в этом 2020 году стало меньше поэтому друзья бронируйте все заранее чтобы могли покататься на воздушных шарах посмотреть все красоты которые есть в этом краю и комфортно отдохнуть ну а что касается воздушных шаров вот смотрю а еще есть места так что приезжайте назар привет скажи что там в турции сейчас происходит а то наши пропагандоны подняли шумиху якобы турки негативно из-за сирии к русским стали относиться можешь прокомментировать может что-то пресса пишет хм, ну что сказать олег дело в том что все нужно делить на когда говорит наша пресса а сейчас думаю даже в 10 раз надо все это поделить потому что ну ну вы же взрослые люди добрый день а что с сезоном 2020 года не повлияет ли обострение между турцией и Россией из-за сирии три вопроса угрозы есть или нет кладбище громят или нет друзья но вы же взрослые люди нет кладбище не громят русским относятся хорошо ну давайте попробуем логически разобраться смотрите даже когда в 2015 году были обострены между нашими государствами никаких здесь трений не было потому что все прекрасно понимают что это проблема другого порядка не касающихся граждан и уже много семей которые имеют детей выросших в турции имеющих русские корни и много смешанных браков. Ну, вообще, в Турции нормальные люди, которые не пытаются сделать там прежним какую-то там плохую жизнь вот они сами хорошо живут и другим тоже с радостью это дают если вы конечно не вторгаетесь в чужой монастырь со своим уставом и начинаете там говорить что вот это у них плохо то плохо они очень любят свое государство чему кстати стоит как пока мне кажется получится анна арсенова я слышала что в турции онкологию лечат бесплатно если это так то большой респект а вот что касается с помощью соотечественникам я поддерживаю полностью но к сожалению финляндия тоже так обстоят дела что касается лечения онкобольных скажу так для местного населения действительно это бесплатно но ну, а приезжие естественно должны за это платить но и тут хочу сделать пометку важную о том что очень здесь распространен медицинский туризм сюда приезжают отдыхать и лечиться граждане со всего мира приезжают даже из америки даже из европы потому что здесь высокий уровень сервиса хорошая погода можно отдохнуть как вы понимаете горы море, и есть большое количество очень высококвалифицированных врачей которые работают со всего мира ну а не секрет то что стамбул является фактически столицей по пересадке волос да очень много происходит подобных операций и успешно. Ну а что касается других всевозможных очень серьезных операций, то это, думаю, может быть отдельное видео снять. Напишите мне в комментариях, если интересует, то сделаем и такое. Теперь по поводу второго вопроса. Тут она оперирует к видео, в котором я говорил о том, что русскоязычные сограждане плохо помогают друг другу есть такое мнение что из-за всевозможных чувств связанных с завистью или созлобленностью и люди которые еще не перестроились после переезда вот, стучат откровенно в полицию на своих сограждан и мягко говоря не помогают об этом можно спорить но как мне кажется факт остается фактом такие Моменты существуют, и я призвал в одном из своих видео помогать друг другу и быть добрее. Вот это мое возвание получила подтверждение от Анны. Она сказала, что да, знакома с этим и в Финляндии. Я так понимаю, что она там живет. Такое тоже происходит. У меня отец живет в Стокгольме и тоже говорил, что встречался с подобными явлениями. К сожалению. Надеюсь, что мы сможем вместе переломить это. Так что будьте добрее друг другу и помогайте. Анаска пишет или Агнос. Дают ли по БНЖ семейному шенгенскую визу?» Друзья, дело в том, что вид на жительство – это один документ, а виза – это совершенно другой документ. Поэтому вы обращайтесь либо в визовый центр, либо в единое окно, которое есть во многих государствах, или же ваше консульство. Там вам все разъяснят, и думаю, что это будет не так сложно, как многим кажется. Если вас интересуют какие-то вопросы, не стесняйтесь брать в Google информацию. Как говорится в таких случаях, Google вам в помощь, и вы все узнаете. Добрый день! назад что вообще происходит со студиями в махмутларе строить ли студии и какая плюс-минус примерно цена ну во первых сразу оговоримся что такое студия студия это не один плюс один 1, не два плюс 1, не 3 плюс один а просто махенькая квартирка не имеющая спальной комнаты в отличие от один плюс 1 это значит одна спальня и кухня она же еще одна комната у нас бы назвали ее двухкомнатная квартира. Так вот, возвращаемся к вопросу, что вообще происходит со студиями, строятся ли они, есть ли они в наличии, потому что это должен быть самый бюджетный сегмент. И я понимаю, таких запросов достаточно много, но давайте совсем разберемся. Друзья, это у нас курортный край, согласны? Согласны, вижу. Так вот, важно и море, и горы застройщик подумал рассчитал и понял что выгоднее строить квартиры начинает 1 плюс 1 потому что кухня коридор есть в каждой квартире за них никто отдельно не платит. а вот метраж в спальных комнатах это уже совершенно другая история и не надо будет тут гением чтобы понять что выгоднее строить квартиры и продавать 1 плюс 1 и 2 плюс 1 и 3 плюс 1 Так вот студии действительно есть их мало Почти новые не строят, тем более в прибрежной зоне. Поэтому бюджетные варианты советую начинать отсматривать, начиная от 35 тысяч евро. Или же примиряться к более большим квартирам уже с беспроцентной рассрочкой такое тоже возможно в любом случае если у вас возник такой вопрос напишите мне на почту nazar.давыдов собачка джмел.com и я с удовольствием отвечу на каждый ваш комментарий обещаю так что пишите спасибо большое за то что пишите и я с радостью отвечу на все ваши вопросы пишите дальше итак добрый день недвижимость в цене поднялась очень в турции это вызывает беспокойство, я так понял, варвары. Действительно, друзья, цена на недвижимость в Анталийском регионе растет. И тому есть много всяких причин, не будем на них останавливаться. Это, наверное, тема для целого видео. Если опять-таки вам интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, и я на это отреагирую и сниму видео. А цены сейчас стали гораздо больше расти, даже чем год назад. Я отслеживаю все ценовые колебания и если раньше цена росла где-то на 45 процентов то сейчас вот, вы даже можете сами зайти на сайт сахи бенден там отслеживается как мне кажется но ну, едва ли не четче всего из-за э, курса на рынке недвижимости квартир и подбивается все это в единую статистику. Так вот, там можно заметить, что цена выросла где-то на 20%. процентов Да, цена растет, все получат ВНЖ за аренду. Объяснюсь, этот комментарий был к видео, которое призвано было обозначить то, что в Турции изменилось законодательство касательно продления вида на жительство, в частности, по аренде. И вот... Наступил 2020 год, эти изменения вступили в силу, потому что закон есть. Но, честно скажу, я с этим еще пока сам лично не сталкивался, но слышал, что отказы на эту тему были. Если вы подаете на продление вида на жительство на основании аренды, и это является вашим основанием, вам, скорее всего, откажут. Напишите в комментариях, есть ли конкретные отказы по этой формулировке. Мы все будем вам очень благодарны. Вы пишете очень много вопросов, связанных с работой. Рассмотрю один из таких. Добрый вечер. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. Назар, я мастер-декоратор по созданию искусственных скал, пещер, водопадов, а также оформление бассейнов, парков, детских парков со скалами, горками. Работа редкая, творческая, опыт большой. Мне 44 года я из Дагестана. Махачкала, Кавказ. Язык дается легко, потому что по национальности я кумык. Очень сходить. Да и выучите, не составляет особого труда. Если можете помочь или направить на тех, кого заинтересует моя вакансия, то буду очень благодарен. Мой инстаграм и так далее. Друзья, ну, во-первых, скажу, что вы кузнец сами своего счастья и надо активнее расслать свое резюме. Мой совет, делайте резюме. И расслайте везде, где можно, где-то да и будет какой-то фидбэк, то есть отклик. У меня очень много друзей с Кавказа, и я знаю не поднаслышки, что они находят себе здесь работу, и многие сюда переехали, так что добро пожаловать! Что касается вашей редкой профессии, Расул, я думаю, что это будет востребовано. Особенно обращайте внимание на застройщиков. Хорошие специалисты везде нужны, поэтому стучите и вам откроют. Пишите, расслайте свои резюмы. И мне, кстати, пришлите свои резюме, я постараюсь тоже посодействовать. Всем рекомендую напишите свое резюме и рассылайте везде где можно и мне в частности назар давыдов работа собачка gmail .com. пришлите свое резюме и я тоже постараюсь своим друзьям партнерам разослать его и надеюсь что смогу вам таким образом помочь так что ищите работу и найдете все кто хотят найти работу они ее здесь находят Достаточно часто меня спрашивают по поводу недвижимости. Оно и понятно, очень важный аспект. Люди покупают себе недвижимость для того, чтобы жить или сдавать ее. И это недешево стоит. И на этом пути можно встретиться с большим количеством всевозможных вопросов, проблем и так далее. Я через этом прошел. Знаю не понаслышке, как бывает обидно, когда платишь свои кровно заработанные деньги, а за это получаешь не пойми что, и потом еще понимать, что тебя обманули это неприятно. Поэтому с радостью отвечу каждому на вопрос касательно недвижимости из-за того, что я прошел это и те ошибки, которые я совершил, хочу, чтобы вы их не совершали и избежали этого. Итак. Очередной комментарий от Елены Неделько звучит таким образом. Здравствуйте, спасибо за видео. Мы думаем переехать в Турцию, и нам интересны недорогие варианты. Думаем по поводу того, чтобы приобрести два жилья вместо одного. Интересно было бы посмотреть дешевые варианты квартир и частных домов. Возможно, не близко к морю. Спасибо. Друзья, этот вопрос достаточно часто звучит многие хотят естественно получить максимум за минимум денег оно и понятно но надо тоже смотреть правильно в глаза что цены растут и на данный момент сейчас я предлагал бы рассматривать бюджетное жилье от 35 тысяч евро цены растут и не факт что через какое-то время эта цена еще увеличится поэтому надо смотреть правильно в глаза и 35 тысяч евро это та цена которая соизмерима с пониманием бюджетного жилья здесь в логинском регионе при таком ценовом диапазоне вы сможете и сами комфортно жить и сдавать эту квартиру в аренду но не забывайте что для этого у вас должны быть все разрешительные документы соответствующие лицензия если есть вопросы пишите мне на почту nazar давыдов собачка с удовольствием проконсультирую по этому тонкому вопросу чтобы вас не оштрафовали спасибо огромное за то что пишите мне свои комментарии я из них узнаю какие темы вас интересуют и снимаю видео поэтому я уверен мы с вами сможем найти те темы о которых никто не говорит о которых никто не показывает но которые так нужны каждому кто хочет приехать в турцию спасибо большое Всего вам хорошего отдыхайте радуйтесь и приезжайте в турцию на связи